Добрый день зрителям нашего канала. Сегодня у нас небольшой обзор портативной радиостанции iRadio 110. Радиостанция поставляется в блистере. На вкладыше отображена вся основная информация. В комплекте у нас две радиостанции и инструкция полностью на русском языке. Мы предлагаем 6 расцветок корпуса. Это черный, синий, бирюзовый а также Military зеленый, Military фиолетовый и Military синий. Радиостанция собрана в пластиковом корпусе. На лицевой стороне расположен дисплей, динамик и микрофон, а также органы управления. Сверху находится светодиодный фонарь и гнездо для подключения гарнитуры с типоразмером Джек 2,5. Сзади... Под клипсой находится место для аккумуляторов или батареи. Всего необходимо 4 штуки формата 3А. Тип связи. Simplex 8 каналов. На частоте 446 МГц. То есть диапазон ПМР. Мощность 0,5 Вт. Рабочее напряжение 4,8 Вольт. Вес без аккумуляторов 80 грамм. Габариты 98 на 53 на 32 миллиметра. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 градусов. Итак, давайте посмотрим, какими функциональными особенностями обладает данная модель. И начнем, пожалуй, с органов управления. Это кнопка питания. Включает и выключает радиостанцию. Далее идет кнопка меню. Чуть ниже находится отключение шумоподавления. Под дисплеем две кнопки регулировки. Большая круглая клавиша передачи сигнала сделана посередине, не как у всех с торца. Далее идет клавиша вызова абонента. Затем клавиша сканирования каналов и фонарик. Причем фонарик работает как при включенной рации, так и при выключенной. А теперь давайте посмотрим на пункты меню. Одно нажатие на меню позволяет переключать каналы. Следующее нажатие позволяет установить CTSS тоны, Всего 99 тонов. Следом идет регулировка чувствительности вокса, другими словами осуществление передач без нажатия на кнопку. Имеет три уровня регулировки. Далее идет установка мелодии вызова абонента. Затем активация и деактивация сигнала нажатия клавиш. И последнее это сигнал окончания передачи. Также если мы будем удерживать кнопку меню, то клавиатура блокируется. Кроме клавиши передач. Радиостанция iRadio 110 отлично подойдет для эксплуатации детям и взрослым, благодаря простому управлению и хорошему подбору функций, среди которых нет ничего лишнего.